Привет, друзья! Я – Илина. С вами проект «Мой формат». Привет! Я – Рома. Вы, наверное, слышали о «Дороге жизни»? Так назывался путь во время войны, который связывал блокадный Ленинград с остальной страной. Зимой «Дорога жизни» начиналась здесь и дальше шла по льду Ладожского озера. Но еще была подводная «Дорога жизни». Ее проект предложила женщина-водолаз Нина Соколова. Об этом уникальном человеке мы сегодня и расскажем. В 1936 году Нина Пименова из Череповца приехала в Ленинград. Ей было 19 лет. Девушка не манила карьеру врача или учителя. Она хотела стать инженером и работать в море. Жизнь научила Нину преодолевать трудности. Поступить в Ленинградский институт водного транспорта было нелегко, но Именного это сделала. Девушек даже до 17 -го года не брали в высшее учебное заведение. И для них создавали специальные учебные заведения. В основном медицинские по обслуживанию. Нина училась на инженера-гидротехника. Эти специалисты проектируют сооружения, которые используют воду или защищают от воды. Нине Соколовой было недостаточно погорить вершины технических наук. Она в буквальном смысле решила покорить глубины. Стать водолазом. Друзья обещали мне показать, как тренируются водолазы. Для этого я приехал в специальную базу. Знакомьтесь, Владимир Шатров, подводник и руководитель морского музея города Ронштад. Здравствуйте! Здравствуйте, Роман. Владимир Николаевич, как долго человек может пробыть под водой? Есть ли ограничения? Рома, я тебе скажу, как начинающему водолазу. Это все зависит от оборудования. Если водолаз спускается вентилируемое сна снаряжение, то он может находиться под водой до тех пор, пока ему подают воздух с берега, с суши или с корабля. А если он спускается под воду с баллоном, то он может находиться под водой до тех пор, пока... В баллоне не закончится воздух. Были ли женщины водолазы? Да, конечно, были. И одна из них – это Нина Васильевна Соколова. Про эту женщину очень много можно рассказывать. Но самое главное – блокада благодаря вот таким людям была прорвана на много-много дней раньше. Закончив УЗ, 24-летняя Нина Соколова начала трудиться в экспедиции подводных работ особого назначения. Сокращенно ее называли ЭПРОН. Специалисты организации поднимали затонувшие сюда, занимались подводной археологией и прокладкой трубопроводов. Однажды водолазы принесли Соколовой акты о сделанной работе. Она сказала... Как я подпишу, не проверю. И действительно проверила. Надела водолазный костюм, спустила их на 10-метровую глубину, поднялась и подписала все акты. За самовольное погружение ей и влетела от начальства. Но в качестве исключения ей разрешили обучаться водолазному делу. Сейчас я готовлю к настоящему погружению, для этого мне нужно пройти медосмотр. В Советском Союзе профессия глубоководного водолаза считалась слишком экстремальной для женщин. Погружение – это постоянный риск, поэтому у каждого водолаза на берегу остается надежная команда. Каждый метр глубины увеличивает давление на организм на одну атмосферу. При неправильном подъеме могут плотнуть барабанные перепонки или в буквальном смысле закипеть кровь. Так азот, находящийся в крови, реагирует на резкие изменения давления. Неисправность оборудования приводится к смерти. В любой момент может прекратиться подача кислорода или произойти отравление углекислым газом. Но первое учебное погружение ромы прошло без эксцессов. Роман, вот ты спустился и поработал немножко, некоторое время под водой. А вот Нина Васильевна Соколова провела под водой 644 часа. Вес скафандра достигает 80 килограмм. Приходится работать под давлением и в холодной воде. Никто не ожидал, что Нина Соколова успешно выучит и даст все экзамены на водолаз. 8 сентября 1941 года враги окружили Ленинград. Осталась лишь дорога жизни, путь через Ладожское озеро. Штормы и немецкие самолеты отправили на дно множество судов. Водолазы работали непрерывно и продовольствия для голодающего города. Только мешков с зерном удалось поднять из воды – более 4 тысяч. Работники Эпрона питались так же скудно, как и другие работающие ленинградцы. Воздух подавали водолазам при помощи такой помпы. В основном эту работу выполняли женщины, а они более выпасливы. Зимой при подъеме из воды костюм водолаза сковывал мороз. Человек превращался в ледяной памятник. Отогреваться и снимать оборудование приходило в специальных землянках. В таких условиях работала и сама Нина – Нацисты перерезали все линии связи между страной и блокадным городом. Осенью 1941 года водолазы начали тянуть телефонную линию по дну Ладоги. Получилось не сразу. Лишь на четвертый раз. Водолазы проложили по дну Ладоги бронированный кабель. Работа была выполнена за 10 суток. Использовалось почти 600 тонн специального бронированного кабеля. Водолазными работами на дороге жизни руководила Нина Соколова. То есть все эти работы ведь проводились под обстрелами, под бомбежками. Этот берег, здесь совершенно недалеко, находились вражеские позиции. А тяжелая артиллерия доставала в весь участок дороги жизни. И, конечно, со стороны Шлиссельбурга были ожесточенные обстрелы. Блокадному Ленинграду не хватало не только продуктов, но и бензина. Соколова предложила проложить по дну Ладоги трубопровод и по нему поставлять в город бензин. Начали работать на Ленинградской стороне, у оси Новецкого маяка. Лес здесь близок к воде. Все разведывательные операции проводились в ночное время суток. Июня 1942 года, благодаря подводному трубопроводу, прокачивали блокады на Ленинград от 150 до 300 тонн топлива в день. Можно заправить 200 тысяч вот таких вот машин. Враги так и не узнали, что у них под звукам есть такой уникальный трубопровод. Мастеровку безусловно, великолепна. Той же осенью по дну озера были проложены шесть линий электрических кабелей, которые снабжали Ленинград электроэнергией. С 23 сентября начинает поступать электроэнергия с Волховской ГРЭС, в городе ходят трамвай, в квартирах электрические лампочки и энергетическая блокада снята. В Ленинграде работало 75 военных заводов. Это как раз и стало решающим в защите вообще нашей страны. Это сорвало план «Барбаросса». Уже после войны 34-летняя Нина Соколова получила очередное звание инженер-полковник военно-морских сил СССР. Парадный китель Нины Соколовой экспонируется в музее обороны Ленинграда. После завершения водолазной карьеры Нина Васильевна стала преподавателем в военно-морском училище. 20 лет читала курс по гидравлике и гидродинамике. Это пример целеустремленности человека и пример того, что добиваться нужно своими силами. Нина Соколова жила в этом питерском доме. Умерла в глубокой старости. Ей было почти 90 лет. Ее именно всегда занесено в латвую книгу Санкт-Петербурга. К сожалению, вот эти ранения, контузии, работа на большой глубине, сделала свое дело, у нее были большие проблемы со здоровьем. Она полностью ослепла. И, как вспоминает дочь, она была настолько мужественным человеком, что она категорически отказывалась от помощи э, сиделки. Тоже на улицу выходила, будучи абсолютно слепой и ничего никогда не боялась. Это была одна из многочисленных историй о женщинах на войне. С вами проект «Мой формат». Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.